всем привет я очень долго искал как можно стабилизировать видео на своем телефоне и нашел очень простой способ, это сможет сделать практически каждый у меня есть нестабилизированное видео дальше мы что делаем Заходим в приложение Google Фото, находим нужное видео, заходим в центральную кнопку и жмем кнопку стабилизировать. Вот и все. Стабилизация видео прошла, можно сохранить сразу же копию. Все, теперь просто открываем галерею, смотрим сохраненное видео, оно у нас вот тут. Мне очень нравится. А вот как было. Вот еще один пример как было и как стабилизировалось. Всем спасибо за внимание. Пока. Пользуйтесь.